Вот. Красный флаг повесил. Флаг Советского Союза. Вот. Когда я служил в Красной Армии, в Советской армии, я давал присягу, я целовал такое знамя серпом и молотом. Вот сегодня у нас 1 мая, праздник такой, Международный день солидарности трудящихся. Как говорится, пролетарии всех стран соединяйтесь. Вот, я. На своем доме прицепил, значит, на крышу веранды вот такое красное знамя, шил его на днях, вместе с женой шил, вот, и повесил портрет Владимира Ильича Ленина, основателя, основателя первого в мире государства рабочих и крестьян. Вот его портрет, да. Советская власть нам дала бесплатное образование. Вот. У нас была бесплатная медицина. Детские сады были бесплатные. Дешевый транспорт. вот Все у нас было при советской власти. Теперь буржуи у нас все это отняли. Вот. Я хочу, чтобы советская власть вернулась. Вот. Я значит выступаю за новый социализм. Голосую за Николая Николаевича Платошкина, лидера Движение за новый социализм И призываю всех Кто хочет, чтобы наша страна Вышла из этого дерьма, из нищеты Голосовать за Николая Николаевича Платошкина Это нормальный, настоящий мужик Он очень умный, грамотный, смелый вот. Если он станет у нас президентом То с нашей помощью да, с нашей помощью. Один он ничего не сделает, да. Но мы все вместе, вместе с ним сделаем, что наша страна станет самая богатая, самая счастливая в мире. Вот так. Так, хочется... Да, Смело, товарищи, в ногу, Духом окрепнем в борьбе, Царство свободы дорогу грудью проложим себе, Царство свободы, дорогу, грудью проложим себе. Свергнем могучей рукою, Гнет роковой навсегда, И водрузим над землей Красное знамя труда. Вот такое красное знамя водрузим над землей, и все будет нормально, ребята. Вот внуки мои, да, внуки мои будут жить лучше, в лучшей в мире стране. Вот такая история. Так, на этом, значит, спасибо за внимание. Сегодня хорошая погода, да. Мы тут это от коронавируса прячемся, карантин, конечно, все это такая лажа, да. Нам это придумали для того, чтобы мы не собирались бы против буржуев толпой. Да, это, я считаю, международный сговор всех буржуев на свете. Вот. Но погода хорошая, надо в огороде поработать сегодня. Потому что весной, как говорится, день-год кормят, надо потрудиться. Вот. На этом спасибо за внимание и до свидания, друзья. Пока.